Хей, хей, хей! Всем привет, друзья! С вами Брэдис и добро пожаловать на мой Play. плей Сегодня будем играть игру про двух ковбоев под названием Sunset Riders. Эм, поставим трудный уровень, минимальное количество жизней и давайте начнем. Let's kick it! Так, ну давайте выберем карману, и я сегодня хочу попробовать просто пройти всю игру и не умереть. То есть, э, у меня сейчас три жизни, я попытаюсь не истратить ни одну из них. Так, здесь будет сейчас огонь, надо быть осторожно. Мы можем скользить через огонь, это дает нам возможность быть неуязвимым на пару секунд. Будем сегодня стрелять мешки, в мешки собирать звездочки и кидать бочки на противников и, конечно же забегать в бары собирать все монетки и оружие так еще одна звездочка что вообще дает звездочка это возможность поучаствовать в гонке чтобы собрать побольше э, жизни или монеток так, сейчас я хочу вам показать один трюк, который я всегда выполняю. Это я оставляю этого противника жить, и его потом сбивают быки. Так меня прикалывает. Так, идем дальше. вставляем сзади спереди, смотрим по сторонам. Берем бомбочку, кидаем ее воздух и взрываем. там, где противник. Заходим баб. И.. Так как мы не уязвимы на пару секунд, можем отстреливать врагов. забываем смотреть сзади. Очень важно. И, конечно же, собираем оружие. Будут скоро пять быки. Делаем тот же самый трюк. А, блин, хотя монетку собрать не получилось. Обычно, когда подстреливаешь врага, то дают одну монету потом когда да, да, да, до убивают его получается две монетки почему-то так ну что ждет нас дальше ну конечно же да, ответ простой это разбойники со всех сторон сверху снизу сзади за коробкой я вон вижу еще одного. Так, ну возьмем гранату с собой и взорвемся. Ах, нет, не взорвалось ничего. <laughs> Иногда бывало такое, что я беру эту гранату, и она взрывается просто там. Прям именно где они оба стоят. Так, ну давайте завалим босса. Саймон Гритвилл. Вот и настал второй раунд. Этот. Как, э, каждая локация имеет по два раунда. Вот, и мы вот первую прошли, получается, сейчас настала вторая. Самое главное, не взорваться и не умереть. Он как стреляет он, спрятался. Со всех сторон, как я уже и говорил. Так, здесь я просто в бар иду, потому что меня так завалит. Я же хочу пройти живым, не умереть. Звёздочкой, к сожалению, не поймал. Ну ладно. Что, в мешочке? Дроваличок. Супер. Разбойник я уже наверху. Супер. Не успел напрыться. Так, дай-ка мне мешочек, дай-ка мне Ну, давай, беги. Это то непонятно, зачем они это делают, они все время из этого огня сами погибают. Пусть какая-то в этой игре... Ну ладно, я все равно люблю эту игру. Кто бы что ни говорил... Все равно люблю играть и переигрывать, игру тысячу раз. Оп. давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Думаю, шестой будет. Дам. Ну что, друзья, вот мы и дошли до босса. Да, здесь две опции есть. Либо стоять под ним, либо э, просто здесь стоять и стрелять. Ну я постреляю здесь, потому что потом я могу быстрее избавиться от босса и готово так быстро надеюсь он мне даст сегодня эту копеечку эту монеточку ну да как я и ожидал похороните меня с моими деньгами он говорит и умирает наверное. мы его тут конечно, конкретно подстрелили а если бы вы играли сейчас эту игру на двоих, то вот эти проценты, которые считаются, это э, урон, который вы нанесли боссу. Я, конечно, сейчас 100% нанес урона боссу. Если бы вы надвоем играли, то это бы, конечно, бы поделили проценты. Так, да, теперь я хочу собрать все монетки и жизни. Попытаться все собрать это очень трудно. Надо смотреть все время за тенью. Mm. Это, давай еще одну жизнь. А, жалко. Ну а, ладно. <к breathe> ну вот, первый раунд завершили. Скачками очень хорошо. Три жизни и 14 монеток. Супер. Супер. Ну вот, идем дальше. У нас следующая локация. Это поезд. У Меня уже конкретно встречает. Да, звёздочка мне, спасибо. Это да, Вот это вот, что я ненавижу, это эти столбы. Я раньше не понимал, куда надо смотреть или на что надо смотреть, откуда мы знаем, что сейчас будет столб. А вот столб прошел и второй появляется. Потом промотайте, если хотите увидеть. Вот столбик был, и сейчас второй идет. Преграждение. Так, я бы вам не советовал здесь, как я, так немного тупить и ждать, потому что вас тут завалили, Либо вы подорветесь, как почти сделал я. Ну и можно просто быстренько проскользить от девушки, и раунд закончен. Вот так быстро, друзья, мы прошли второй раунд. И, конечно, сейчас перейдем к боссу, к Паку Опять же. Живым или мертвым доставить его надо. Давай, вылазь из бочки. Вот это, наверное, друзья, самое тяжелое, что мне предстоит. Это успевать везде и всюду. И стрелять, стрелять, стрелять. Никого не жалеть. Смотреть, конечно, на эти столбы. И в сторону стрелять. Уже капец был. было жестко надо немножко подышать 5 секунд так. чай тоже получаем звездочка моя приграждание перепрыгнули супер так надеюсь я дойду до босса супер ну мы молодцы разобрались так далеко сейчас самое главное если у вас два дробяка просто идти и стрелять диагонально когда он не должен вас попасть довольно быстро стоим собираем прыгаем и делаем крутую позу вот так быстро я раньше когда у меня было один дробовик только тогда если не собрали ресурсы то долго будете играть и все жизни потеряете и просто умрете наверное на этом уровне Раньше меня это бесило сильно, но ну, сейчас знаю, как играть, э, делаю правильно. Ну полетели. <клес> <клес> Давайте соберем все монетки. Когда с друзьями играю, они всегда э, говорят: "Как ты их собираешь? Я не вижу, я не знаю как, не могу собрать, и ты читак. <клес> Просто смотрите на тень." Играйте столько много лет, как я, и вы научитесь. Так, пять жизней уже собрали. В тот раз, по-моему, 4 собрали, а в этот раз 5. Но ну, это уже супер. Дом там, где тебе хорошо. Все просто. Это тебе не кино, где герой всегда безвреживает бабу за секунду до взрыва. Когда-то давным-давно в пригороде стоял дом. А теперь от него ничего не осталось.